Всем привет! Удачно мы вчера съездили на рыбалочку. Рыбки привезли, красота. Отдохнули прекрасно, не поверите, прям вот от души. Вот что значит на природе. Потом шашлычок замутили, красота, гамак повесили. Такой кайф, не поверите. Птички поют, небо голубое. Просто шикарно было. Ну, а сегодня уже все, дома отдыхаем, завтра рабочая трудовая неделька. Интересно, как вы отдохнули, пишите. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик. Развод в суде, судья спрашивает у женщина: причина вашего развода, она... Ой, да вы понимаете, утром дай, в обед дай, ночью три раза ему дай. Ну, уморилась я, ну не могу я уже, судья спрашивает мужчина: ну... А вы на это что ответите? Он так спокойно поворачивается и говорит, а что мне сказать? Я и сейчас хочу.